дорогие друзья, подъезжаем в компанию ПЭК, где должны забрать мотоцикл, вот он прием выдачи мотоцикл был заказан в мотоподборе Глобус Moto, конкретно Патриком вот сейчас мы пойдем оформим документы будем его получать, вместе с мотоциклом должна прийти экипировка от Лины. подбор был онлайн так как в Москве карантин подбор был нелегким, долгим сейчас мы заберем, осмотрим его ну что друзья, хочу рассказать о своем мотоподборе сколько он был непрост. В начале своего непростого поиска я рассматривал Хонду F4i. Так как в нашем городе и области не было достойных вариантов, решил посмотреть по России. Разъезжать по городам времени особо не было, да и не хотелось. Решил найти мотосалон с хорошей репутацией и отзывами. В интернете я увидел компанию Мотоп... Отзывы были разные. Кто-то благодарил, кто-то отправлял им деньги, даже не приезжав в салон на осмотр, приобретая его только по одному видеообзору. И был доволен очень много было отзывов по поводу цены, завышенной цены. Если рыночная стоимость F4i была 250 тысяч рублей в отличном состоянии, то у них составляла 300-320 тысяч. Апеллировали они это тем, что мотоциклы в отличном состоянии, без пробега по России, с Европы, не биты, не крашены, все оригинал. Ну, в общем, как обычно, бла-бла-бла. Просматривая очередной видеообзор на мото... И тут наткнулся на обзор э, этой же Мотобазы от Патрика из Globus Moto. И очень разочаровался в этом мотосалоне, так как их не бито, не крашеный все оригинал, конечно, не соответствовал зашел на страничку Globus Moto позвонил Патрику, сказал, что хотел бы покупать именно с этой площадки мотоцикл, на что он мне также сказал, что цена на этой площадке завышена, непонятно за что что на рынке можно найти в пределах 250 в отличном состоянии F4i, в общем я сказал, что нуждаюсь в его услугах, в подборе мотоцикла обсудили бюджет, обсудили цвет, есть ли предпочтения говорит говорю, да, самое главное, чтобы не красный и не триколор, спросил он у меня рост вес, где будет. И ездить трассы город я говорю в основном город он говорит для города 4 не очень удобен не хотели бы рассмотреть допустим kawasaki z750 бюджет будет чуть побольше но и год свежей то есть и моделька как раз для города. Я зашел, проштрудировал в интернете, посмотрел модельный ряд. Очень понравилось. И говорю, да, давайте искать Z750. Вот с этого все и началось у нас. Договорились, что в течение месяца подберем мотоцикл. Спустя пару недель Патрик скидывает три ссылки на выбор мотоциклов, которые более-менее можно было рассмотреть. Мне понравился черный. Как оказалось, это Kawasaki Z750. Версия Black Edition Пробег у него был 50 тысяч В общем, судя по фотографиям Все идеально Несколько дней мы пытались дозвониться Наконец-то дозвонились И вот он, долгожданный осмотр черного Мустанга Ну что, друзья, мои, иду сейчас смотреть Z750R, который находится в квартире К моему сожалению, я забыл Свой набор инструментов, взял с собой только фонарик, он стоял на зарядке в машине. Нам в любом случае сюда придется приезжать второй раз уже с покупателем, если он нам понравится. Мы будем вытаскивать его на улицу и заводить. В квартире там его заводить не будем. Сейчас куртку сниму. Вы профессионально, да, занимаетесь? Профессионал это знаете, как громко сказано, мы этим занимаемся. Инструмент свой забыл, можно я присяду сюда? Да, да, конечно. Ой-ой-ой, диски подстерты уже сильно. Диски, походу, под замену. Алло. Э -э, ну, покупатель вот, приехал на мод. Диски можно, в принципе, купить. А почему диски под замену? Ну, потому что там уже стерто сильно. Я говорю, у меня с собой инструменты сейчас... Нет. А, на это давай потом позвоню. Тормоза-то? Да. Там сколько, 4 миллиметра. Ну, у вас есть микрометр? Нет, почему? у меня есть линейка. Это линейка это не, не это. Ну, как бы я бы менял, да, если бы себе брал. Ну, да, менять надо. Стекляшки mm -hmm. я заказывал обе, mm -hmm. э, ну, с этого, с ЕБ и везли их... Э... Ну, они просто американцевские да, <связывающие> да, да, да, наверное. Ну, с ЕБ как бы mm -hmm. там, то ли с Англии, то ли не помню, mm -hmm. откуда приехали. Акропович приехал с Испании. Почем брали Акропович? Э, По-моему, 700 евро. А, это был устный, <связывающие> right? Не, новый. новый? Это, это система или только банка? Э, это банка, экзап, ну, ка от катализатора <связывающие> идет. Mm -hmm. Ну то есть он с экзапом? или здесь? он с экзапом, да, а, все правильно. работает. То есть, это, получается, это тоже акро, акро да? Вот да. Угу. А дальше вот уже, да, он идет э, оригинальный. Угу. не ну, я... были у вас? Да, я падал пару раз. Вы меняли здесь? Э, Тут должны быть родные такие, со шпаньками, да, но да. я их не нашел, да. Угу. И отлетел этот самый, тут э, чехольчик должен быть на экзапе, Да. вот, и он, не знаю, я его купил, он у меня два раза уже теряется, вот второй раз купил, а опять где-то да Это как бы пылесборный по большому счету, а Потом не часто. Ну да, ну как Серьёзно? бы, так, ты не давай, ты и не он ехать. всегда тяжело я так открывался, давай что-нибудь возьмем. А, вижу падение, да, что я не обратил внимания, сразу бак помятый. Ну, это на фотках все есть. Я что-то даже не обратил внимания, наверное. Ну, я говорил об этом. Ну, угу. специально, что как бы... Так, стеклышка есть у вас, да, какой-нибудь? Нет, стеклышка нет, стеклышка отлетела, к сожалению. Крепление осталось только, да? Да, Пуйговская стояла. Угу. Да, раз, ну, это да, у кого это нормально. Ну, я, да, все время так, когда, блин, меняешь. Короче, бак желательно, конечно, выровнять и покрасить. А как же он так слепнулся что не вот этой стороной, а именно вот этим верхом? Это, он, шиба, он шибанул его ручкой. А, шибанул. рулем. Да. То есть там ограничительная, ну как бы тоже так это. Ну, собственно, без каких-то криминальных там историй. Так, можно попросить у вас документы? Фотку могу сейчас а показать. А нет боковой? Может, давайте на боковую поставим подножку? Да можно просто он только стоит не совсем Щет, что подставлю то угу. а вы как его на грузовом лифте поднимали да ага. помещается? Но он, он всегда у меня тут ну все три сезон помещается тут... нормально да? без, без проблем да ну только по лестнице тяжеловато угу. а кстати вот с ножкой тут есть сложность а, там то ли датчик засрался то ли что mm -hmm. короче он должен а, когда Ножка открыта, и если ты пытаешься поехать со скоростью, ну, первую врубаешь, он должен заглохнуть. И так и было. Но он на каком-то этапе, он перестал работать, и он едет с подножкой. Ну, то есть надо датчик посмотреть. Да. Так, это у нас версия СБС, да? Да. да. Антифриз новый э, в том году Матюлевский, тормозная жидкость новая в том году Матюлевская. Ну, пробега здесь сколько? Подсотка, да? 70 примерно. Ну, нет, там, ну он показывает э, 54. Понятно. Просто диски подуставшие как будто на нем ездили. Очень ну, долго. я когда его взял, э, ну, я ездил на нем много, да. Угу. А когда его взял, там было 36 и, собственно показал человеку уважаемому и собственно он сказал что скорее всего если и крутили то совсем чуть-чуть не ну то что да понятно я просто к тому что там получается у вас под 60 да я думаю у него пробег где-то 70-80 на скидку ну то есть может да. быть неизвестно ну замок да замок неувалены по крайней мере немного раз сюда втыкали есть такие замки прям убитые mm -hmm. там вот инструментики mm -hmm. да, так и не снимали, да, их не вытаскивали. Ну, нет, почему вытаскивал, там пользовался периодически? Так, крепеж тоже ну, вообще... сломан. А это болезнь у всех мотов, по-моему. Здесь крепеж тоже отломан. Это, видимо, снимать пытались, да? Нет, это у всех болезней, у всех спортов, всех мотов. Общем, Ты же болезнь... его обнимаешь, и они... Ну, есть. Эти штуки трескаются, вот эти штуки трескаются. Mm -hmm. Я одну менял вот эту правую. Mm -hmm. Она прямо вот тут, вот под пластиком, херак треснула. Причем... Это от наверное, Возможно, да, но на форуме, ну, плюс клетка, может быть, это еще тоже херово. но клетка спасала этот мотоцикл. Так, а вы же подключили, я правильно понимаю, то есть, если что, мы там на секунду завести его сможем, Сможем, конечно. Ну, я тогда, надо накрутить этот, глушей, этот, какого? его... А, x я понял. Да, да, и, ну, можно, да, в принципе, можно его и левая у вас новая, да, стоит? — Меняли Нет, вы? не менял. Менял mm. э, подножку, упал на бок когда. Mm. — которого <связывающие> Ну, почти не знаю, так было всегда. — А вы на нем сколько отъездили? Э, — Ну, я говорю, было 36, когда взял. Mm — -hmm. А сейчас? до 20 тысяч примерно. — А сейчас 54. Mm -hmm. э, э, блин, короче, вот какую-то ножку, вот, вот эту тягу mm. менял. Э, — mm. э. Оригинальная? — Да. Ну, тоже, ну, с, это с Англии приехала. Бак по-хорошему, конечно, найти новый, но имеется не новый, бабушка что найти же, в чтобы этот не переделал, потому что а... этот, этот перекрашивать станет дороже. Ну, не знаю, 6 тысяч, сейчас э, нормально покрасить. Ну, вот опять же, там 6 тысяч плюс подготовка, ну, тысяч в 12, а если найти ну, э, там не, 6 бак в оригинальной по, краске? 6... То... А, ну, если, ну, бак стоит 20 тысяч. Ну, ну, я же говорю, бак в оригинальной краске, если найти э, прям Двадцатку, ну, Двадцатку, да. Ну, не да. знаю, я покрасил запятак и нормально бы покрасил под... Ну, просто, опять же, наклейки искать, ну, тоже, да, тут Наклейки, вопрос. их не надо искать, они есть в наличии на дилере, и стоят порядка двушки. Ну, комплект или за пару комплект вот это вот эти ну, вот, все ну, вот, эти? А, вот а, это одна стоит полторы тысячи ну у меня номера есть подготовленная угу. вот эта пара от полторашка то ли двушка угу. эти то ли 15 долларов ну, тут, я ж почему да. говорю да, круг выйдет плюс минус ну тут еще вот с этой херни тут вторая наклейка должна быть она тоже отлетела она где-то у меня даже есть угу. там ну, да да да какая резина сколько докачается да да да просто 12 год как бы сильно ну я вам скажу что я видел мотоцикл и 2001 года в состоянии прям очень аккуратно кто как ездит кто как ухаживает ну да ну и тут собственно для его возраст а лук у него стоит заводской да нет как это полка Это плык плуг... это, Пуик. это, плу... Пуик. это Пуик, да. я посмотрю что вот эти вот я не помню вот эти я... Не, у него какой есть? У него есть этот самый, ну официальный, да, там есть какая-то херя. Просто вот это пуля, я просто увидел, что... Да, но они уродливые какие-то. И вот, что я до сих пор не крышка вроде нет, похоже, и там блестит, и тут блестит крышка. Единственное, что вот мойка там. Ну я вижу, да. Басрали немножко. Так, а можно иду документы посмотреть? Могу показать, у меня просто у товарища. Бумажка, ну можно до сам просто спит еще. Я, ну, не на, не на мне он висит. Не на вас? Нет. А он будет присутствовать при сделке? Да, конечно, без проблем. Он в сосед... через дом живет mm -hmm. в одной классе. Хорошо. Вы у него брали, да? Нет, мы просто хорошо со школы общаемся. А, ну, то есть как бы, на него просто поставили? Просто вообще. стоит, да, на нем, как бы. Mm -hmm. Он там ездил, там на дачу, прораст на нем. Тут сложно сказать мотор крутился или нет, потому что почему-то болты ржавые. Ну, ржавые. я поэтому, собственно, и продаю. Ржавые потому, через что... один. То есть, а так мотоцикл у вас... Раду. И радует он, офигенно. А Спасибо. что будете брать себе, если не секрет? Ну, хочу Ниндзю либо взять, Десят... Десятку, либо, ну, Беху, наверное. Ну, не знаю, Беха, Десятка, Беха еще, не, тоже не знаю, может быть, Стрит будет, а может быть и Тысячи Так, оригинальный выхлоп у вас есть? Нет. Вы же покупали его? Uh -huh. Я не. Ну, я этот купил, потому что упал и, короче, помял. Uh -huh. Ну, меня, в общем получилось на пятенском шоссе мне залетел джиксер в жопу. Uh -huh. И я почему-ножку сломал. Я на Ну, короче, он мне ударил вот сюда, uh -huh. прям в глушитель, я старый могу показать. Uh -huh. И он согнулся вот так, вот, короче uh -huh. говоря. Прям, ну, практически... Ну, вот здесь Но ну, колесо... оригинальный вы выкинули, Тут... или что? Не, ори... он мне так достался, со... ну, с тоже с только с другим. Угу. И вот, а, э... То есть у вас оригинального и не было? И не было никогда. А как же вы на учету оставили? За деньги? Э, да. Сколько денег хотите? И вот он долгожданный осмотр черного мустанга, потрепанного жизнью, временем и хозяином, который в объявлении описывал, что все менялось вовремя, и на мод денег не жалел. После детального осмотра, как оказалось, за мотоциклом вообще не ухаживали, не следили, нужно было менять все диски, колодки в круг, на баке была сильная вмятина после падения, были сломаны крепления пластика с обеих сторон, слайдера стерты. Рычаги все стерты, грузики стерты, все это соответственно, под замену. Сломанное ветровое стекло, в общем, неопрятный мод. По ходу фотографии, которые он выложил в объявлении, были в момент, наверное, приобретения, потому что фотография, как обычно, в больших случаях, не соответствует реальности в объявлениях. Колодки под замену, их уже нет, диски под замену. Так, минимально здесь вообще 5,5, а здесь уже, наверное, пятерочка, наверное, я сейчас точно не могу сказать. Но это, короче, диски надо по-любому менять. Очень большая выработка, прям очень. Ну, там, по-моему, есть 4 миллиметра. Ну, а там 5,5 минимально написано. А, они идут 6. Ну, ладно. Ну, вот. это я, как бы, да. Пак под покраску, резина, э, Резина кто у нас, Диабло стоит, Росокорс или что это? Да, вон наклейки на двери да. дата нормально 18 год, да, или какой там даже 19 не вижу вот, вот, тоже 18 год нормально резину можно не менять но я делал лодки вот... желательно под замену потому что здесь вот, Тут вместе да. вместе с дисками да, конечно печально грустный мотоцикл честно скажу Здесь такая вот потертость а напомните ценник его 320. 320. И готовы отдать его? За 315. Я вас понял. То есть рассматривать даже ниже не имеет смысла? Не, ну я просто сделаю его сам самом начале сезона, польную осень. Ну, как бы. Что делаете? Ну, либо себе оставлю, либо польную а. дороже, просто сделаю сам. То, то, если честно, я бы, вот учитывая все эти вложения, вот тут, скажем, вложение тысяч на 50 уже насчитал. Ну, можно Это ничего вот не вкладывать и ездить нормально. Или нет, вообще. я имею диски как минимум, да, ладно, бак, например, диски стоят тысяч по 15 каждый. Это оригинал, да. Ну, конечно, а что, китайские стоят? Я бы не стал, да, но я бы нормальные есть э, заменители. А какие, например? Например, э, ТРВ. ТРВ, ну, во-первых, это тот же самый Китай, по большому счету, и не ну, могу сказать, что это супер. По-моему, это Америка. Нет, но ну, ТРВ это вообще Китай делает. Ну, суть не, не, не, не, на... не знаю, я из Америки возил ТРВ. Ну, понятное дело, я возили. тоже заказывал детали, например, и либо у китайцев заказываешь его там за три тысячи рублей, либо с Америки за 4 Ну, 5. у нас гонщики заказывают ТРВ нормально. Ну, да, абсолютно. Абсолютно. ну, опять же, сколько они стоят? Ну, тысяч по 6, может. Не знаю, я даже... Жаднее, я, задний не я поверю, передний вряд ли. Тут здесь клепка идет. Алло. Короче говоря, я бы предложил 300, если человек надумает, скажет да нет, я там понимаю, вы уже с ним общаетесь по этому поводу. Не, я, не я, очень, я да. он там что-то загорелся, я ему говорю, что ну не торопитесь, посмотрите, ага. подумайте, да, я как бы я просто тоже, если честно, еще в таких немножко сомнениях, я ага. не уверен, что я хочу прям я 100 пудов продать, но то, что свою денежку он стоит, мне кажется точно. Просто мы примерно такой же брали, а -а -а. только соответственно в отличном состоянии, ну, просто без, без мятного бака и без ничего мы брали его за 360, если не ошибаюсь. Ну да. Но я Там я... и диски не менять, и бак а, не Так красить, я его вот также брал. брал примерно за ту Ж же цену. А тут получается за 315 еще и диски менять, еще и крашен, и красить его надо по-хорошему. Еще и вот здесь такие потертости, то есть там ну, вообще там не докопаться было. А он абсолютно. без пробега что ли, не ездил? Нет, почему он ездил, но там были какие-то потертости, имеется не, не вот такие прям падения там. Если даже что-то а... и было, там он поменял, там, там сразу. Ну... И диски же говорю, у него там до... человек до сих пор катается. Не, фишка в том, что это последний же его модельный да. год, он дальше не, не идет. Соб... Потом и... идет. И, собственно, да, и как бы состояние лучше, но это если человек не ездил, как бы 50 тысяч на нем. На этом ездили. Ну, спору нет, но да. вопрос, да. То, знаете, как я, например, езжу, у меня баки не помятые. Поэтому... А, ну, ну, как в, этом ну а в этом. Ну, можно, Знаете, да. как есть, например, потертости на пластике, там какие-то отпыли там либо еще чего-то, да? А есть, например, мятина на бате, то есть, понимаете, да, что отремонтировать банкер поменять <звучит> не мешает? Ну нет, на ней <звучит> <звучит> <звучит> Давай я поставлю его. И тут для того, чтобы его понятно уже хорошенько нагреть, но уже завелся это уже хорошо. Там с ним вообще нет. Нет, ну не, я должен все равно полностью ну, не, все понятно, анализировать, да? да? Правильно. Вот. Тогда, знаете, как давайте сделаем. Человек ответит, что он скажет по данному вопросу, просто, ну, как бы я не ожидал, что будет. Как бы, вот это, знаете, вот это вот, вот это вот, это, вот это, вот это, вот это мелочи, как бы, да, вот это самое неприятное. Там, вот эта фигня по большому счету ну то есть как бы это вложение и диски то есть если бы диски были бы там в нормальном состоянии я бы даже не раздумывая бы а так как бы ну я человеку просто сообщу, человек голосует рублем да? не это не вот... я вы... тут как бы рынок если да, вы да, найдете да. мод лучшем состоянии за такие бабки том, это не Вопрос проблема. не в том что лучше вопрос в том что как бы у человека есть определенный бюджет который он может например потратить на мотоцикл да? готов ли он положить сюда там например плюс 50 Соответственно, это диски, ну, к примеру, да, там покраска бака, условно говоря, там зеркала еще пофиг. Ну там либо что-то, либо ездить в таком состоянии. Да если так, он... я бы... ну я ну, бы диски, так диски в любом случае, меня диски... это 100%. Диски, колодки да. в круг, масло, соответственно, антифриз, вы говорите, свеже. но это будет, будем посмотреть. Ну, и да. сюда стеклышко поставить. В принципе, если так кататься, то как бы, если это, ну там, стекло вот сюда, да. Если человек, например, там еще не уверен в своих силах, да, то, соответственно, он может пока покататься с таким пластиком и баком, да, там пару раз. Да он, он еще сам как бы... Ну кто знает, если знаем, мы же не знаем, как он ездит. Ну, в общем, Короче, да. Да я ему, знаете, как я человек маленький, я ему сообщу, а там уже посоветовали с Патриком. Подумали, если этот продавец уступит до 300, то стоит взять его и привести в порядок звоним продавцу говорим что готовы забрать его за 300 продавец говорит хорошо я подумаю вам перезвоню продавец пропадает дозвониться до него не можем листаю объявление, смотрю а он взял и поднял ценник с 320 до 359 тысяч мы все поняли не стали его звонить даже потому что мотоцикла не стоило таких денег и немного сомневались стоит ли вообще его брать вот так вот ушел первый мотоцикл еще один мотоцикл который мы хотим Хотели посмотреть зеленого цвета двенадцатого года, стоимость 335. Позвонили по объявлению, назначили встречу. И только Патрик решил выезжать, звонит продавец и говорит, что тот мотоцикл, который он хотел купить, продали, так что он свое объявление снимает. Соответственно, ушел еще один мотоцикл. Следующий, который мы посмотрели, был синего цвета 2004 года, пробег был пять тысяч, цена у него была 250 тысяч. Я две недели назад заходил, заводил, uh -huh. а даже аккумулятор не стал снимать. Аккумулятор снова, uh -huh. он проблема. У меня месяц, где-то полтора стоял без тепла, и он не закрывал. Подпылился чуть-чуть. Да, да, он покрылся пылью, короче, а потом чехол купил, встал в него. Uh -huh. Можно на вас звук одем, чтобы не слышно Это просто звук. Uh -huh. Документы можно попросить у вас? Диоды поставили, да? Да, а там просто свой заводской свет, он вообще не как угу. Ну А сейчас нормальный пучок дает. Да, да, Ну диоды, ксенон я не стал колхозить что-то делать А диоды поставил, нормально Можно, да? А можно мне ПТС куда-то не, не совсем документы ага. Спасибо. Так, а он у нас калининградская, он американец, да, сколько я понимаю. Германия, да? Европеец. Синий цвет. Просто я не помню, что у по нас дилерский, дилерский был синий цвет. Так, Германия. Калининградская область. Таможенный пост, да. Оригинал ПТС. Я его на учет не ставил. Ага. Сейчас уже думаю. А смысл... Вы себе записали, да? Да, я уже думаю, что смысла вы... нет. Вас зовут Юлиан Владимирович. Да. Все да? я понял. Я думаю, что смысла нет? Ага. На нее прежний владелец, он тоже там полгода на нем покатался, один сезон продал. Но он в основном по друзьям ходил. Там угу. знакомые друг друга перепродавали. там. Видите, ограничители на траверсе, они целые, то есть он угу. но ну, не это. Денький. Да. Денький. Вилка целая, ничего не течет. Могу 35. завести с нами. Давай сейчас чуть попозже, 19 Я Кассия я выбирал, получается, ну, полтора года назад. а вообще путевых вариантов не было в Москве. Ну, в мой бюджет. Mm -hmm. Я именно Кавасаки хотел на Z. А номер двигателя не установлен, да? Но ну, вот такой был ПТС. Ну да, и в ПТС ничего не, не написано по этому делу. Такой ПТС, наверное, выдали. Mm -hmm. Возьмите, пожалуйста. Это у вас было потерто? Нет, это не у меня было, я вот ее почистил, хотел покрасить. Потом что-то никак руки не дошли. Я думал заменить ее, крышку новую поставить. Да, ну зачем? Думал, просто баллончиком покрасить ее, да и все. А течет масло, вот, откуда не в курсе? Откуда ну, течет? течет? А Оттеки? Э, пот, ну, потеи, да, вот здесь вот. Может, из-за того, что недавно заводила? Да, нет, вряд ли, я думаю, это где-нибудь... Изменял. Из-под прикладки где-то давит. А где течет? Вот, ну вот. Запотевание вот он. И, видимо, это еще в сезоне. Это старое было еще, старое. Я просто мотор не мыл. Ничего не мыто. Масло что заливали? Матюль. Последний матюль. 710, да? И Я не помню, 5 -5 у меня дома лежит канистра. Не ну, красная, да. Жидкости я Так, поменял. а диски у вас не... А, так, диски вроде не оригинал. Что, взяли? Ну что это? У них диски такие зубастенькие идут. Диски у них идут зубастенькие такие. Хотя, не знаю, на Европу не буду врать, но я насколько знаю, у них диски идут такие вот. То, что это оригинал Honda, да, вот ее так ставят Honda. Я могу ошибаться, конечно. Но просто в них диски, вот если есть здесь где-нибудь какой-нибудь, нету не ковасак. Нет, Нет это харлистый. Там вот такие, вот знаете, они как зубастенькие такие. 4.15. Минималка 4 мм. Уже тоже пора посмотреть к замене. 16. Так, тут осталось 10 десяток. 15 сот, вот так, так. 15 десяток. Здесь тоже самое. 15 десятых осталось. Пара оригинал, поворотники нет. Радиатор целый, не подзабитый. Дуги. Огонь, байкпротект. Что тут еще? Можно дать чехол скажем, так беру, но она. Грузики не оригинал. Зеркала это оригинальный, дома лежат у них без mm -hmm. мне не нравится. Это, да, это, на любители. Здесь есть некоторые окислы. Вилку ремонтировали, да? Я нет. Тут просто разбирали, да, ее Может, разбирали. Кто делал. Mm -hmm. Ну, понятно, что за 17 лет. Ну да, я принял. В любом с ним кто-то что-то делал. Узнать у вас или не у вас, да. Mm. Я тут ничего не говорю, типа, фу. Я должен собрать максимальную информацию, чтобы представление какое-то иметь. Mm. Так, из 5. 4. Колодки я все поменял. Передние точно менял, задние не помню. Задние вроде нормальные были. Mm. А, что еще сделала? Хотел антифриз поменять, но он, говорит, это прежний владелец год назад менял его. Я уже купил, но чуть не стал заморачиваться. Банка оригинальная. задний стопа какой-то оригинал. Тут все работает. Тут вроде явных падений нет. Это даже оригинальная, да. Оригинальное. А вот это не знаю. Так, это совсем блестявая такая. Так, ну вроде так ничего. А вы хвост красили, говорили? Хвост я делал, да, потому что я его покупал. Хвост был треснутый, угу. лобнутый. Угу. Мне его запаяли, покрасили. Бак, единственное, тут маленькая вмятинка на баке есть. Угу. В этом стороне. Я ее не стал делать. Вот она. Ну да, да, да. Если она не краска, если целая. Я ее а не, не стал краска делать. Не целая, да. Это, да. это рулем ударили, да? Это до меня грю было. Я потом, когда купил, я руль чуть приподнял для себя. Угу. А, ну, что-то там цена вопроса, мне сказали, 4000 рублей это все дело вытянуть. Украсть я его не стал, думаю, угу. нафиг Вот mm -hmm. из косяков только вот эта маленькая ну мязь. давайте попробуем, можно попросить у вас бак открыть? Бак открыть? Да, сейчас сначала бак. Хэлловские стоят, нормированные шланги. Так, у меня тут закончилась запись. Потому что у меня батарейка сдохла. Сейчас начнем с другого телефона. У нас тут бак вроде как даже перекрашенный. Да нет, вроде не крашенный бак резюка есть небольшая, а внутри чистенько. Ну, отлично. Закрываю. Все за это закрывайте. Наклейка похожа на оригинал. Немножко подкрашивали, видимо, или это кусок лака отвалился, наверное, да? Может, кусок наклейки отвалился, это да? Лак, лак. Лак, лак, вместе с лаком, да. Тут что-то тоже было, да? Да. Yeah. Ну тут что-то было тоже. Ну, что-то кост видимо. Ну был. да. Рулем, да. наверное, скорее да, всего. Да. А можно попросить вас руль это, разблокировать? Я поверну, посмотрю. Скорее всего рулем цепанулся, пульт стоит неровно. А пульт вы так сами поставили? Да, я чуть поднимал его. Там же отверстие надо было делать на руле, да? Почему? Там отверстие, которое блокирует его, нет, в руле самом? Нет, я руль здесь поднял его, вот здесь. Здесь ослабил и так его поднял просто. Я понял. Просто мне неудобно было так ездить, он цеплялся за бак, как раз слишком низко висел Я здесь ослабил и чуть его приподнял. Да, пульт не трогали. Нет. В смысле, как будто ну, он, ну, может, я вот тут проверну. Может быть, здесь тоже У -у -у. крутила, помнишь. А продаете, потому что некогда ездить? Ну да. Можно? Ну да, получается, зацепился скорее. Да, всего. да, Культон. цеплялся. Культон потом я руль да. поднял, потому что тут, когда выкручиваешь, аж У -у -у. руки застревают. Я понял. Ну давайте попробуем заведем, посмотрим. Так, он в нейтралке, на нетралки стоит. Я бы тут башку и бьюсь. Мотоцикл холодный. Учитывая, что я его не заводил, наверное, недели 2-3. Я вижу, да, он холодный. На 1 градус. Здесь у нас 4 10. 3 13. 2 17. 1 19. Завелся все цилиндры заработали. Вопросов даже не, не, нет абсолютно. Здесь у нас никакого дымка нет. Давит, кстати, хорошо. Учитывая, что это оригинальный глушак, давит очень хорошо. Мотоцикл европейский. Жижу, в принципе, можно не менять. Но я меня, меня, я, меня, да, да, я менял все. все жидкости, она кроме фильтра. Да. Потому что шланги жижу. менял и жужу я тоже я менял. Я понимаю, да, соответственно прокачиваю. Да. Так, антиприз у нас вот здесь бачок, да, расширительный а или нет? Нет, антифриз где-то под баком, короче, да. Нет, бачок, бачок. Бачок расширительный. Ну, либо с этой стороны, где-то там, короче, под этой, под квасиком. Вот тут. Можно я проверить? Уже надо уровень смотреть, а где его, смотрите, я не помню на этой модели. Уровень антифриза? А у них же нет расшительного бачка, да? У них же сразу горловина, отсюда сверху заливается. Да нет, у них должен быть бачок. Я даже не помню, где он. что небольшой пошел, но это бензин. Да. Я пока свет покладу. Ближний дальний есть. Поворотники есть, поворотники есть. Так, а вы вот даже без подсоса завели, да? Ну да. Моргалка не работает. бензина. А вот, вот что-то что-то моргает. Что-то моргнуло, да. Вот. Вот, теперь сработало. Моргалка работает. Кстати, неплохой такой, да. Пучок нормальный. Поворотники есть биби. Есть BB. Так, сцепление слушаем. Сцепление ПЦЯ регулировал. У меня... Тормоза. Тормоза не работают. А здесь тормоза. Нет. Не работают. Почему не работают? Не работают. Нажмите. Они у вас сейчас, кстати, на тормозах стоят. Не-не-не. не. Лапку поднимите. Заднюю лапку поднимите чуть-чуть. Попроб... Пошевелите, да. А теперь вниз, вверх поднимите. Но вверх все, он не идет да вверх. Подергайте. Она вот как раз только что включилась, выключилась. Вот. Можно? Вот. Видите? Попробуйте, передний нажмите. Вот, сейчас работает. А задний у вас вот здесь подкусывает. Видите, он включился и не выключается. А -а -а. Вот, то есть там микрик надо будет поднастроить чуть-чуть. Вот этот микрик надо поднастроить. А -а -а. То есть задний работает, только необходима настройка. У нас тут стоят лазера аля я подкатываю. Все, может заглушим, ну, заглушите не? да пока. Я просто хотел разгазовать чуть-чуть. Резина шинка, я бы ее, конечно, поменял. Одиннадцатый год. Одиннадцатый год. Тут у нас что? Я бы цепь звезды тоже посмотрел. Цепь звезды вы не меняли, да? Нет. Так, а здесь у нас что стоит? Шинка тоже. Тоже шинка, да? Да. И стоит она у нас какого года? Не меняли ее тоже, да? Передняя меняла. Тоже одиннадцатый год стоит. А вы новую резину покупали? Не, мне новое колесо Переднего прежнего владельца дал. Я понял, ну просто оно старенькое. Так, ну я разгазую, с вашего позволения, можно? Ну, давайте. Наверное, бензо наверное Да, бензо да наверное бенза мало Не, ну так-то в принципе вроде ничего Сейчас он пускай последний Если он заведется, я туда человеку отправлю Я думаю, что... Какая цена у него напомните? 250 250, торг есть? Нет А? Это вообще никакого? Ну, а, я тогда с а, Человеку сообщу Здесь по факту поменять резину в круг Это примерно 1015 20 В зависимости от резины Вот, соответственно 15-20 это резина, колодки в принципе есть, диски под вопросом, я просто видел, сегодня мы разглядывали, там идут другие диски, просто мне кажется, это вообще с другого мотоцикла стоят. Вот, но могу ошибаться, потому что вполне вероятно, может быть, какие-то модели выпускались именно с такими. Вот, что здесь еще? Ну масло, соответственно, это не в счет. Фильтр воздушного не меняли, да? Менял воздушный. А, ну то есть он свежий, да? Угу. А задний хвост крашен почему? Потому что куска была? Да, да, ну он лопнул. Угу. Ремонтировали его? Да. Можно я пока открою его, посмотрю, с вашего позволения? Ну, откройте. Можно вас попросить поднять его? Вверх. Нет, друг, да, да, да, да, да, вот сторону ну, Тут какого-то колхоза не вижу. Нет, его не колхозили, его нормально делали, Леомедо... его нормально запаяли. Э -электрики, электрики колхозили. А, электрики. Знаете, тут бывает тут вот такой пучок проводов висит. Вот здесь что-то висит, что-то тут стояло. Может сигнал какая-то стояла? Может быть, да. Ну, такого, чтобы прям какого-то звездаца я не вижу. Чтобы разобрать, нужно болт снять. Если разбирать, датчик падения здесь стоит. Ну так вроде ничего. Так, ну а по поводу цены вообще не обсуждается, я правильно понимаю? Ну да. Я, я еще подкат к нему отдам. Какой? Не помню, блин, как я же покупал. Зеленый. Он тоже какой-нибудь -то да. Не Это не, не такая большая. 6 тысяч стоит. Что дорого. Я этот байклифт итальянский покупаю за 5. Как по мне, выглядело немного скучновато после Эрки. Тюнинга не было. Поворотники не реагинал. Диски подходили к замене. Были мелкие косячки по кузову. Нужно было поменять резину в круг. Вложение в этот мотоцикл 1000 на 50. Стоимость 250 плюс 50 того 300. Для 2004 года это очень много. От этого мотоцикла мы тоже отказались. А у вас вон еще антифриз сочится вдали. Видели, нет? Да. А вон оранжевенький антифриз сочится прям во всю из шланга, вот он шланг. О. Вообще веселуха. И походу давно. Да, что-то может быть, его. Ну может быть, да, может быть шланг поменять, что может быть еще. Не обращал внимания, Шланг уже мог. Раскрыться. Сейчас что-то мы его завели, нагрели. Ее. Так он вроде, уже давно, потому что здесь вот эта вот фигня, она, она давно уже здесь, а -а. потому что ее раскидала. Вот, а, Там нет такого не, давления, да. Не обращал внимания. Ну да. а. Так, ну короче 250, не меньше. Правильно? Ну как да. Следующий Z750 был 2012 года, 24 тысячи пробега и 340 тысяч его цена. Мотоцикл был дилерским, на нем были установлены армированные шланги, свежая резина, поменены колодки, обе звезды, стояла усиленная цепь, оригинальный прямоток и истоковый глушитель отдавал в придачу. Сам мотоцикл весь был в карбоне, пластик обтянутый какой-то оляпистой пленкой. Так, а он у нас дилерский получается, да? Да, да вижу. Бывает такое, конечно Бывает очень часто, что когда с заказчиком ездим Очень интересные экземпляры, которые хотелось бы снять Но, к сожалению, предлога снять даже никакого нет Так, 4.45 А было у нас, насколько я помню, 4.5 Да, да, 4.46 То есть у него практически не стертые диски Диски вообще не стертые 4.37 Да, 37 Ну пробег сколько? 25 примерно, да, здесь? Резина ну, Митас. А резину вы меняли, да? Да. Резина да. более-менее свежая. Какой год у нее? Это резина угу. Бывает, типа, с завода, как я понял. А заводская стояла? Стояла, да. Ага. А фары оригинальная нет у вас? Ну просто это не оригинальная фара. Получается набилась тоже? Ну видимо да, потому что тут написано DOT, а должно быть написано Stanley. Это... Где? Вот написано DOT. Мотоцикл, видите? А должно написано бить Стэнли или другая фирма. Я понял, да. Это вам ее отдали в придачу? Морду? Да. Нет, уже сам покупал. Могу, конечно, сильно ошибаться, но я не вижу здесь никакой надписи. Вилка не крутилась. Ну, кстати, я могу, конечно, может быть, ошибаться, пара хорошая, но тут ни одной надписи не вижу, поэтому ну, грузики не оригинальные, потому что, видимо, он летал уже. Тоже -то тут есть вот это в виде ну, mm -hmm. Да, где да, да. Говорят, бывает лопается, да. И Вы ее поменяли, это? да? А ну, это... Что это за фирма? Что Мы пищем, у нас, например, Ага. они не делали. Ну, это, видимо, после падения она лопала, Потому что обычно из-за падения она лопается. Так она Но сама. Я начал искать на Авито, угу. на сайтах. То вареные, то не та сторона. Многие вареные продают. Ну, как Заказ бы, да. Оттуда 13 тысяч. Вмятина Здесь на баке есть, да. Можно, конечно, Да не надо. Видно, что вмятина. Зеркало, да, зеркало оригинальное. Одно осталось, да? Оригинал тоже то что то, да? да то. Есть. Ну да, здесь крутилось чуть-чуть, один разочек. Руль, руль, крутили, но руль похож на оригинальный, да, это оригинальный руль. Вот, вот да, ну разбирался, ну просто после падения тоже надо было все исправить. Так, 11 7 11 8 падение до 114 четыре, заводим. молодец да угу. да это родной все завелся пока что мне кажется не все цилиндры завелись 0 0 1 44 да он троих три цилиндра завелось 66 30 а это вот только только началось вот. вы послышите он троих ну вот сейчас 30 литров работает. Вот. Нагрев идет от того, что поршень шевелится, не потому, что вот тут вот, видите, вот здесь 36 градусов, а здесь нет одного, что он не работает. Это я сам все, пошел работать. И все получается? Позасралась. Все, теперь нормально работает. А? Может быть, да. Но свете пора поменять, конечно. Так, смотрим зарядку. Нормально работает. Но вопрос: то, что он был подбитенький, то, что у него не оригинальная фара, у него мордочка подбитая. Да? Ну, то есть, как бы, такой момент. Я так думаю, что бит он был не сильно, потому что здесь ничего не крутилось. И, соответственно, вилка, так понимаю, не особо крутилась. Сейчас посмотрю, конечно, здесь просто не видно. Здесь для того, чтобы разобрать вилку. Вот, но здесь я не увижу сейчас ничего. Вот здесь вот видно. Здесь, да, видимо, нет вилка не убилась, как бы, то есть крыло билось. Соответственно, мордашка чуть-чуть. Может быть, поэтому поменяли. Билось, соответственно, вот это дело. Ну, то есть облицовка. Облицовка, да. То есть как бы какого-то мега жестика типа там в смятой вилки маловероятно какова минимальная цена, за которую вы готовы его отдать? 320 320, ну вообще я думал тысяч за 280 конечно, Ну я с ним поговорю, обсужу я думаю скорее всего он скажет 300 и он забрал бы его ну то есть 300, 300 короче можно рассматривать, да? человеком же будет разговаривать? ну вот он посмотрит эту запись, да вот это была эрка, мы как бы ее не взяли, потому что там было 315 цена и как бы он был подбитенький, знаете, он, он выглядит чуть-чуть похуже, чем ваш. Нет, нет, нет. Ну, то есть, чисто теоретически рассматривать его там э, с приобретением там за 300 тысяч можно? Чисто теоретически, я правильно чисто я понимаю? теоретически, да. Хорошо, я-то, если что, ему скину видео, он посмотрит. Продавец согласился. Патрик прислал мне видео. За 300 можно было его забрать. Если что, что-то вложить. Я был к этому готов. На баке была сильная вмятина, заклеенная наклейка. Вообще, все эти наклейки вызывали какие-то сомнения. И неизвестно, что было под ними. Я решил, может быть, увеличить бюджет. И найти мотоцикл, чтобы он был без вложений. И я нашел такой. За 750R 2011 года выпуска зеленый. Цена 370 тысяч. Колодки Ниссин стоят, да? Да. Выставили уже? Да, нет, а, Я. понял. А там три владельца вы говорили, да? Да. Ага. Крыло на покраски. Так, 544 из 6, да. 5.44. Ну да, почти 6. 5.91. 5.50.. 5.39 даже. 5.41 536 минималка здесь у нас тут еще раз ой, сори. 537, 536 нормально. Так, он без А, он с АБСом, да? Да. Ага, ну да. Я не помню, Эрки все с АБСом идут. Нет? нет? Они есть без АБС да. Так, резина Мишлен, 17 год. Кто это у нас? А, рот пятый, да, вижу, да, вижу. Ну что-то она как-то. А, ну это, видимо, при экстренном торможении, да? Немножко по лоб. Порыпана чуть-чуть. Пара у нас оригинал. Да, или нет? А, он а, какой-то, да, оригинал. Ну, в вилку никто не лазил. Тут болты вроде не кручены. А если кручены, то хорошим инструментом. Так, поворотник риндер, поворотник риндер. Да, поворотник оригинал. Вот грузики я не помню, у них вроде длиннее были, нет? Ну я, не, я просто, я рассуждаю. Можно, да, с вашего позволения, по хозяине чуть-чуть? Ключей сколько? Два. Отлично. Пультик такой аккуратненький. Кстати, пультик не зашорханный. Ключ замоченный тоже не убитый. Не замученный. Сколько у меня пробег? Ты 40, да? 41. А ну да, в принципе, можно верить. Так, здесь эта тяга не лопнувшая. Падение небольшое направо. Здесь свидетельствует об этом грузик. Потертость на крышке. Карбон настоящий, да? Плуг стоит. Сами ставили. Здесь выломанная подножки, из подножки, но она, походу, да, оригинал. Здесь нормально. А падение у вас было, да, или нет? Ну, я вот только то, что машину догнал. А есть оригинальный выхлоп? Да. Отлично. А тут Бразер что, оригинальный, что ли? Да. Класс. Братик оригинальный стоит, Да. да. Но у него, получается, катализатор стоит, да? Да. Ну да, только банк. Не, не целиком выхлоп. Угу. Ну это да, там в два раза дороже. Вот здесь уже вареная, да, получается? Уже трещина. У меня есть такая же, не вареная. А это в придачу идет? Нормально поменять. А, я понял. Можно, да, с вашего позволения? Да. Так, здесь вроде все. Все в оригинале. Не хватает как, как обычно одной клипсы, почему-то вот, у большинства вот не клипса, а болта не хватает. Кручу, крутить, выпал, а, есть, да? И набор инструментов. Да, полный? Инструментов. полный, да? да. Угу. Там свечной есть? Да. Отлично. Да. Думаешь, ты... 12.9, пожалуйста. Смотрим просадку. 12.2. До 10 просадка. В принципе, нормально. Не, не еще еще, пускай работает. Синон стоит, да? А там, а, диодные, диоды стоят, диодные стоят Да, все завелись Все люди работают 14 вольт, отлично, заряд идет Чтобы здесь микрик посмотреть А? Надо микрик посмотреть, что с ним И задний тормоз, задний тормоз отлично Работает Тумба вроде нет пока. Ближний дальний есть, поворотники есть, поворотники есть. Аварийка. Да, аварийка есть. Ну и пиби. -пи. Послушаем вступление. Я бы тросик немножко натянул, чтобы есть как бы свободный запас хода. Я бы его подтянул чуть-чуть. Но так вроде ничего. Так все вроде ровненько работает. Клепочку поставить надо вот здесь. Она перебежит. Могу разгазовать его. 52. Сейчас он немножко разогреется. Так, кнопка сброса есть или нет? Так, кнопка сброса работает, все нормально. А у вас нет никакой тряпочки, может, ну, заткнуть? Не будем, его. в принципе мне все нравится, да. Так, я еще здесь гляну и подвеску посмотрю с вашего позволения. Угу. Все, тише, так, а что-то горело здесь, да, видимо? Все, несколько да. раз, два, три припинители не родные, ну знаешь, что-то что что со светой, со светой, наверно а мы сейчас посмотрим, что это у нас, это у нас получается. Я понял. Бибика видимо... сгорела и задние, задние, да, ну то что вы видимо крутили. А Это что-то напайно здесь, да? Тут же резинки должны быть. Видимо, кто-то что-то проставки какие-то делал, чтобы она сюда помещалась. Так, ну что, подвеску, в принципе. Что вы скажете сами по цене, по тому, как готовы подвинуть? 350, а мы его забираем. Да? Я понял. Ну да, я сообщу человеку, там, если что, он и примет решение. Бушак. Бушак. Снимаю, пушку снимаю. Сейчас как он есть в магазин. Угу. Тогда будет 320 вообще, да? Я понял. Передачу можно, дать с вашего позволения? Передачу воткнул. Да, все, сработал. Нареканий по мотоциклу не было, докопаться не до чего. Говорим, мы готовы забрать за 350. Тот, нет, снимаю весь тюнинг, тогда дам за 350. Хотя бы 10 тысяч. Нет, давайте я сниму выхлоп, тогда уступлю. так-то вроде все ничего. А и два ключа у вас, да? Блин, я уже устал говорить об этих мотоциклах, а вы представляете, человек ездит, осматривает, сколько он мотает, сколько уделяет этому времени, и все это за 20 тысяч рублей в Москве, это просто ни о чем, так что если кто-то считает, что это очень большая цена, езжайте сами и смотрите. Но ну, в итоге, пришел день его забирать, он говорит, я снимаю свое объявление, не буду продавать, жалко. Ищем дальше, находим еще одну Kawasaki, 750 просто, не версия Патрик собирался выезжать и за минут 10 до этого звонит, что он хотел купить другой мотоцикл, а тот уже был продан, он не успел, и он свое объявление снимает. Уходит еще один мотоцикл. Дальше мы поехали смотреть Air-версия, весь в аэрографии, все так-то красиво, в порядке. Так, а выхлоп у вас есть оригинальный? Да. Остался, оригинальный, да? да? Отлично, то есть если что на учет поставить. А ценник напомните? 350, 350. Колодки, масло нужно поменять, не, колодки задние еще живые, диск смотрю живой Диск вроде живой <плёк> угу. Не, масло в любом случае, да Так, вот это получается крашеная деталь да? 5,5 ,5 минималка, а здесь у нас... Ага, да ладно Ну да, минималка 5,5 ,5. А, ну да, здесь диски уже подстерты. Да. Если посмотреть вот эту вот ситуацию. Как он был? Он был 6,5, скорее всего. Да, 6,5. А он уже стал 5,5. Диски просто на мотоцикле это самый дорогой расходник. Не считая двигателя. 5,32. Да, диски тоже уже скоро придут. Негодность. Надо будет их заменить. Вот наклейка, которая здесь идет. Или там не наклейка, там краска, не помню. Ну, там же же специфично на R-версию. Это зеркало оригинальное, покрашенное. Угу. Это зеркало оригинал, покрашено баллончиком. Прям видно, что не, не старались. Это прям хорошо, а тут с баллончика запшикали. Ну, видимо, потертости какие-то были и решили просто обновить. Бак открывается легко. Здесь небольшие следы краски, резинка не рассохлась. Бак, соответственно, крашеный, это неудивительно. Здесь вот еще не облупляется, кстати высохшили хорошо. Давно вот так вот уже в краске примерно? Сколько лет? Год-два? Да, не знаю, я Ну вот сколько у вас? в том сезоне? сезоне? А, в том сезоне? Да. Ну получается, что год он уже отъездил, вот краску эту желательно убрать, потому что она в бак потом сыпется все. Mm -hmm. вот, ее не, не закрыли это дело. Обычно малярным скотчем закрывать надо. Угу. Здесь гель подложили, потому что она прям, да, она прям тяжелая. Вот здесь прям чувствуется уплотнитель такой, да. Антифриза нет. Ага. подливать надо все. Спасибо. Ставьте. У -у -у -у. Подлить надо антифриз, посмотреть. Смотрим прокладку. лапана не настраивали, я так понимаю, да? То есть вы на нем ничего не делали, да? То есть Абсолютно. Купились, не купили, не масло я... поменяли и поехали, ну, да? Нет, Вася сказал, что он все сделал, подготовил. А вы с ним знакомы давно, да? Да, А, нет, ну, Митсу давно с ним знакомы. А на учете он на, на, у вас стоит? Да, отлично, да. все, отлично, я понял. То что он краску не пробивает, это удивительно на самом деле. то есть, может быть, хотя нет. Вот здесь вот есть шпакля чуть-чуть. Вот звонки, вот глухой звук. То есть, видимо, от падения. чуть-чуть вот шпакли, ну, видимо, это, что он упал. Поменяли, соответственно, руль, руль другой стоит. Поменяли ему грипсы, поменяли грузики. Так, USB-штика стоит, gopro можно подставить. Кстати, здесь ручка стоит резома, а здесь ручка стоит оригинальная. Вот такие вот интересы. Подсветка в приборке была уже изменена, потому что там подсветка просто желтая идет. Здесь уже с синими элементами. Лампочка перегорела наверное. Вот он ближний есть, а я щелкаю, дальнего нет. Вот такая вот аэрография, вот такой пыли. Черепушки вот такие. Тут тоже затонировано все, но оригинал так аденс состоит. Опустил обороты. Ну, Моточек работает четенько. ничего не крутила особо такие вот Ржавчинки уже Ведь мотоцикл как бы требует некоторого внимания эта штука болтается вот опять та же самая проблема вот этой вот крышки что она отламывается я разгазую можно Слушаем, не будем булькать сильно, громко, что... да, да. ругаться будем. Да. Да, да, да, да. Единственный минус, только надо менять диски, это тысяч, наверное, ну, 50-60 человек попадает сразу. Mm -hmm. вот. и в принципе, то что он крашеный, ну, как бы бак я не могу прощупать, как бы, точно должна быть. Здесь ручка не оригинальная, здесь, соответственно, нет. И руль весь целиком не оригинальный. Видимо, было сильное падение направо, соответственно, замялся бак, поменяли, соответственно, руль, чтобы его не равнять. Вот, и не совсем понятно, зачем лазили в приборку, потому что она светится другим светом, она светится синим цветом, вот если убрать, вот изнутри получается, видите, вот здесь, вполне вероятно, что может быть даже было падение, а ее зацепило вот здесь, то есть получается, если посмотреть по асфальту, да, вот, скорее всего зацепило вот это дело и приборку, соответственно, ее разобрали, что-то там ремонтировали, может быть заодно еще поставили подсветку, И тут тоже ни хрена не увижу, вот, ну в принципе так-то и все вроде, тормоза не провалены, прокачиваются, Сцепление работает, тросик не неуваленный Тросики газа Оба тросика работают, ну как бы В принципе норм Так, вилку вроде не разбирали даже да, даже не лазили вилку сюда Ни разу не меняли сальники, поэтому сальники скорее всего оригинальные Сейчас посмотрим Ну, похоже, наверное. Так, а цена какая, вы говорите, 350? А готовы подвинуться? Да. И на какую сумму готовы подвинуться, чтобы я про человеку сообщил? 330. Угу. Я понял. Ну то есть как бы я человеку сообщу, а тут уже... Ну тут сам будет. Тут просто, да. Тут просто то диски только менять. Тут уже уже пятьдесят минимум, а то и шестьдесят. Вот. И, ну, я про обслуживание вообще молчу. Кстати, по резине сейчас еще посмотрю. Резина вроде более-менее свежая. Смотрю так, да? Резина более-менее свежая. Это у нас шестнадцатый год. Ну хотя пилот РУА-4, шестнадцатый год GT, должна еще поездить. Здесь она еще только более-менее поездить можно будет. И она у нас какого года? 17-й год. То есть, в принципе, эту резину можно использовать, можно ее даже не менять. Масло, антифриз, тормозуха. Сразу, да, тормозуха, в принципе, еще живая, но поменять ее не так дорого, лучше поменять. А с клапанами, наверное, что-то делали, потому что уже по пробегу оно должно быть. Я думаю, скорее всего, ваш, тот, кто вам продавал, скорее всего, уже все обслужил полностью. Ну, клапана там сделал все. Как бы, ну, и честно, я вижу ценник примерно 300-310, вот я вижу ценник, а там уже, смотрите сами. Как-то так, наверное, все, на этом завершимся. но после осмотра понятно, что стало, что он весь шпатлевки, там много именина. Опять же, диски под замену, а жижи подзамену. То есть цена не соответствовала, грубо говоря, качеству. И плюс обложений в него очень много, поэтому отказались от него тоже, но был довольно таки симпотно. Потом э, выставили объявление, отправляю Патрика, осматриваем. Ну, кое-что надо было подшаманить. Опять приехал какие-то жабуня, где памятники делают, опять около кладбища. Да что ж такое-то, а? Такой вот, вот чистенький аппарат. Наклеечку отодрали, что ли? какая наклейка была, да, или что это? Ну, тут -то были вот такие вот ну, вот зеленые. Ну, ну да, да, да, смотрю, что да, везде да, да, их нету китайский свет стоит помогает частично а вы выводились да а, угу. просто вы отвечаете думаю мало может вы вдвоем ездите ну, масло бензином не воняет уже хорошо что заливали Пять 100 пять сто наверное да матьюр 5 вы вдвоем нарокатались да попал, попал... попал... Ну вы вместе катаете, видимо да? да? А. Тут что было? А что за садина, не в курсе? Здесь? На крыле? Где? Ну вот, на крыле вот эта садина, вот она. Видите, да? Угу. Изнутри. Что это было? Знаете, может, когда а у вас а, замок есть на, на, на диск? Нет. Ну, знаете, что замки вешают? Не вешают. Ну, просто вот из-за ну, него нужно уйти. Может быть, потому что, мне кажется, это замок. Это вот именно что из, изнутри что-то прям ломануло. Так. так, колодки под замену, да? Да, колодки. О, колодки под замену, да. На диске вы наклейки клеили, да? Нет, нет. Были, да? Не, ну так А? Не, но ну она классная, просто она действительно хорошо. Когда мойщики неправильно моют, они а от камней спасает она. От камней спасает, но мойщики часто ее, знаете, струей, короче, забивают заминают, и, и все, да, все вся, вся чешуя в одну сторону. Я прихожу и вы что, охренели что ли? Ну то есть как бы вышний первый год моете. Но потом выравнивать, там сидишь что-то делаешь. Вивочкой там сидишь что-то все ковыряешь. Ну сидели ковыряли у меня ну, там немного, там буквально там две полоски они загнули чуть-чуть. Мы старались аккуратно. Ну, вы смотрите, что вы делаете? То есть с девочками по телефону разговариваете? Зеркала оригинал. грузите оригинал, подбиты чуть-чуть. Так, здесь рычаги у нас Алиэкспресс. Кнопка, что это? Что там? А, фонари. Понял. Дополнительно. Они с ключа подключены или напрямую? Можно попробовать? Напрямую, напрямую. сейчас нету. Значит, ключа, наверное. А, не, вот работает, да. во во все понял. Там вот это. А, я понял, да. Но ну, вообще лучше в идеале с сключает, потому что если какой-нибудь. Малец подает, нажмет на кнопку, потом приходите, а у вас уже батарейка сдохла. Ну, у вас да, так и сидим, это ставили. Я по с вашего позволения. Я должен спросить, а то мало ли похороните тут же. Так, ну бак чистенький, все нравится. И не крашен. Покрас оригинал. Без наклеек, все как надо. Нет, здесь были наклейки зеленые, я их соврал. Нет, Ой, я, не я имею в виду не, не перекрашенный бак. То есть все в оригинале я имею в виду. Ключ оригинальный. У вас их два. Да. Оригинальная сидушка. Сидушка не перешивалась. Колхозник небольшой с проводами есть. А в связи с чем это? Да, это вот аккумуляторы напрямую идут сразу У -у -у. на эти. Потому что аккумулятор здесь в шопе находится, поэтому через середину все проходит. Да, тут, в принципе, не сильно протерто. Пробег сколько здесь? Сорокет, наверное, больше. У -у -у. Сколько здесь пробег? Это перетянуто, да? Угу. Пленкой? А я вижу, да-да-да, вижу, да. Я вижу, да, да, да. Ну я поремонтировал. Я вижу, да. поремонтировать просто надо. Там все вот так. Я угу. даже не трогал. Не-не, я, я должен показать, как а она и тросик работает. Ключ открылся. Ключ подходит. Так, а здесь вот здесь вот тоже одна отвалилась, получается. Накладка, вот эта одна отвалилась, ее подклеить. Здесь нормально, здесь нормально. там одного болтания хватает, здесь болт. Этот болт вообще спереди должен будет стоять. Слайдеры оригинальные стоят. Кстати, зараза, дорогие. Здесь выломано направо, налево, вернее, падал. Здесь по, -по пробегу. У вас ботинки жесткие, в чем вы ездите? В кедах? А, до, этого... до этого он ездил ну, ну, он Я просто был... смотрю, здесь она стертая да, Как будто здесь прям жестких в Альпине нет, такие, Как, военные, как б... в катались блядь ничего. А, я понял, да Вы ставили резину, нет? <с -клод> Вы, на нем сколько проехали? Сколько лет? Тогда? Резина 17 -го года, в принципе, еще можно не менять Но она пилот пауэр, она быстро стирается Да, тут уже скоро Через 5000, через 3000 уже менять надо будет Она стирается моментально Труба чистая оригинальная, не потертая. Есть, кстати, оригинальная труба. Блин, а что же делать? Как вам отчет поставить? Вы ставили на на раз за деньги? Ну надо тут что, пускать документы скидывать? Я не пересказываю сейчас. Ну это уже другой вопрос мы вообще. <с просто <с я, я просто к тому, что мы сейчас буквально вот в Москве мотоцикл, мы вчера его смотрели. У него все, что стоит, не оригинальное. Ну там выхлоп у него такой же абсолютно стоит в идеальном состоянии. У него стекло стоит, у него грипсы, ручки, у него все оригинальное. Я целую коробку с собой отдам. То есть, как бы тут вопрос, видите, сейчас теперь вопрос ну, понятно, стоимости да? и цены будет нет. Там у ну, него единственное, что только нет одного вот этого винта, все, больше я вообще ничего не нашел, даже колодки стоят, нормальные тут менять не... Цена за него 360, насколько я помню Здесь же тоже сколько? 360 за него? 370 Как 360, вот, я ехал по объявлению, сейчас посмотрю да? 360, просто во я еще ехал, все, 370 стоял, цена 360. такая же, просто 360. я помню ну, uh -huh. И там резина у него стоит практически новая Она у него стоит пилот Power Пилот uh, Road 5 Ты последний не uh, Нет, в Москве Резина 18-го года Ну, в принципе, мягко еще поездит Это bs версия все как полагается Так, смотрим на ДТП Были, не были Пара, оригинал какой-то стоит Поворотники не оригинал, это резома, насколько я понимаю, да? Или нет, а-ля да, это а кстати, качество неплохое, должны ярко светить. Все ручки стерты, в принципе, по рубегу можно видеть. Вилку никто не лазил. Туда никто не лазил. Ничего не крутили. Вот подборщик, да? Да. Получается. Похоже? Похоже. Ну, от 3000 рублей. За один мотоцикл. Здесь подбито не сильно, ну как бы вот оно было чуть-чуть. Да, один мотоцикл. Если подбор комплекс на 20 тысяч рублей. То есть мы ищем до тех пор, пока не найдем. БМВ еще есть. Не BMW мне я вообще не интересуюсь, поэтому я их не знаю и за них не берусь, к сожалению. Вы японцы? Ну, в основном, да, японцы, китайцы, корейцы. То есть, как бы такое. Я, я, не, я не понимаю, ну немножко апрелью знаю. То есть, если я не знаю BMW, зачем я в него буду умное, умное лицо строить, правильно? Мне не интересно просто BMW. Так, а здесь пленка тоже накручена, да, вот здесь. Это вы тоже делали, да? Ну, ничего, я не делал на нем. Ну вот пленочка здесь вот черная, да, видно, вот она. Ну, она черная. Это кто-то здесь... делал, да, это видимо, здесь... что стекло не протирало. Либо, либо. не либо... зеленая, была салатовая вот угу. это вот это все было салатовым затянуто. Угу. Чего здесь полоски были салатовым угу. сделаны. Так, вилку крутили, видимо, сальники меняли, потому что там я не вижу какого-то каких-то следов, но здесь вилка крученная. Mm. Ну это здесь... с ракетной, может, сальники меняют Нет, ну, например, на вчерашнем мотоцикле там вообще ни, ни, ни, ни разу не крутили. Я же не, не против, я ж. Я не говорю, что плохо, я говорю, Добрый, что... Страшный, вами, а на что смотрите? С 2000 Какого года? 15, 20. Дорого? так то ничего. Аппарата они в принципе не меняются с 2005 года. Там ни моторы, ничего там. Все то же самое. А технология уже давно отработана. Еще на нас старый ZR. Хорошо? Ну, нормальный, конечно, аппарат. Но просто смысл от него в городе я особо глубокого не вижу. Я считаю, что 50, там 600 750 это лучшее, что может быть для города. Итак. 12 вольт и смотрим, что у нас по просадке. До 9,5 вольт нормально. давишь хорошо, давление. Так, 33. 88. 82. 94. 44, 46. Да, нормально завелся. я не вижу чтобы он разбирался чтобы его крутили лапана не настраивали надо будет настраивать лапана нет мотор не разбирался не крутили все нормально все в заводском медметик заводской черный как должно быть стоит перемычка вот здесь здесь ничего не подпито, не покосано Стрежки не подбитые. Мотоцикл был холодный, сейчас 28, так. трубы 96, 118, ой, 234, 238, 237 и 95, 97, Четвертая труба потихонечку нагревается. На холостом ходу это норма. крышка у нас в нормальном состоянии, небольшое было падение. Вибрируют, но обороты упали, да, всего это, это вот это подсветка вот это красное, какого-то ттп жесткого я пока не наблюдаю. А, вот он. Бак тоже подзамят. Вот такие вот подзамятости бака это Я его не сразу увидел. Вот такие подзамятости бака, то есть как бы вот такая ситуация. Это в принципе лечится. То же самое перекрас там, где-нибудь там локальный. Чтобы целиком бак не перекрашивать. Мирку одни есть так сигнал аварийку убираем поворотник левый поворотник правый а это что-то как-то он быстро моргает если один сделать вот так этот моргает медленно а этот моргает быстро смотрим что у нас тут сопротивление наверное не стоит да здесь наверное сопротивление поставили а здесь нет и он соответственно моргает быстро потому что здесь диоды стоят спереди и сзади Короче, на правый поворотник надо поставить сопротивление. Ближе дальне работают, клавиши срабатывают, биби. А биби нету. Бибики нету. Не работает, да. Сейчас посмотрим, что По контактам, мужик. Попробуйте сейчас. Она сдохла. Она вот работает, да, но она сдохла. То есть, если сейчас мотор заглушить. Угу. То Ее, вот. короче, менять надо будет. Она зараза нихрена не дешевая, потому что это оригинально. Надо, не знаю, рубля, наверное, полтора-два будет стоить, только вот эта фигня. Если китайскую ставить, она там будет стоить рублей 500 а это, ну, кстати, это ну, работает, на я... А, ну типа намочили, да, я понял. Так, ну чё посмотрим, как заводится на горячую. У нас сейчас 87 градусов. Доводится нормально, без подгазовки. Так, ну из минусов что? Здесь только менять колодки перед зад. Задние, ну, в принципе, еще походят. И передние точно меняют колодки. Резина, в принципе, нормальная. Выхлоп как бы вопрос, постановка на учет. А передний свет работает. Не работает бибика. У него мятый мят бак коцнутый налево. Вот здесь. Мятый коцаный бак. И как бы наклейки вот здесь, да, то, что вот здесь вот коцка. А по вложениям тут сложно сказать, потому что бак все-таки в оригинальной краске. Как сколько это будет стоить покрасить? Вот. И что еще? И что еще? Да так вроде ничего так больше. вроде Тормозуху поменять. Переднюю и заднюю. И антифриз, соответственно, вместе с маслом. По остальным моментам у меня как бы нареканий нет. Только внешка, по большому счету. И бибика, соответственно. Сцепление там, может быть, скоро надо будет поменять. Чувствую -чувствую. Трос такой жесткий просто нормально вообще. да нет, вроде нормально, да. Его можно будет почистить вот здесь. Короче, сцепление. Может быть, скоро надо будет менять подшипник. Буквально тысяч через 10, так же как и резину тут заднюю. В принципе, все. Так, цена у него, напомните, 300, сколько? А сейчас, после осмотренного, есть какие-то предложения? Ну, если реально покупать. Ну, если реально покупаем. 15, 20, 20, 20. То есть и того 340. Максимум. Ага. Просто тут как бы подмятый бак. Мы подумаем насчет того. А, давайте наверное, на месте закручу вот вот вот что еще Ну вроде такое, вроде и все да просто честно я думал он более ну такой я думаю без вмятин, без ничего что мы вчера смотрели я вообще и нашел чему-то бататься вот, вот совсем Например, бы, я вот сказал, мне не, не не я понял Буду, как бы знаете я в любом случае приехал его посмотреть, потому что Я как понял. бы это необходимость. О падения не было, он Ну, падение было, Но да, небольшое, да. Ну, может на быть, бордюр, на месте, да, наверное? На месте бордюр uh -huh. вот сюда, вот и вот это лесное. Ну да, и там котка небольшая на этом, ну, на, вот, на крышке, да. Упал. Это у вас было, да? А, это до, до вас. До. Угу. Ну так-то вроде больше вопросов как бы особо нет. Кстати, пробег сколько там было написано. С клавиши еще проверим. Так, пробег full, full, full, full. 48, да, под 50. Но здесь клапана не смотрели, кстати, еще клапана надо смотреть. И смотрим, работает ли клавиша. Трип сброшу. Трип, да, все сбросился, все, все лампочки работают. Еще раз заведу, посмотрю, масло не горит. Да, все нормально, ничего не горит. Все, все клавиши работают. К нему что-нибудь еще идет в довесок, комплектом, там, может быть, там чехол, я не знаю, там что может заинтересовать человека. что-то Кто-то еще. накладка только на... На бак? Нет, на пару. Накладка, накладка. Темная такая вот да. Темная. А как же фара? Ну, это потом светит темнота, я так понял. Накладка или наклейка, в смысле? Накладка. То есть, накладка. На липучках там такая чик. Я я расскажу, ну, вот есть. она была, я была у меня я, понял. я думаю, вы, наверное, сразу ее сняли. Нихрена не видно, наверное, да? Это нет, так. Ну, в принципе, он, я на пол ездил только на вот этих. Uh -huh. А, вот на вот mm -hmm. этих боковых, я понял. Yeah. Ладно, добренько, тогда если что, обсудим, да. Все в порядке. В общем, решили забирать. Патрик начал пробивать, а на нем стоят ограничения на регистрационные действия. То есть забыл налоги человек платить. Ничего, пришлось ждать, пока он 5 штрафов оплатит. Тогда снимут ограничения. Но ничего, подождали, сняли, купили. Плюс нам сделал, он же поставил на учет этот же человек. И вот... Все, вот мотоцикл приехал, только что Коля захлопнул дверь, вот он эвакуатор. Собственно, вот он мотоцикл, это спортхит, спортхит, а вот они документы, да. Все, документы у меня документы на вот получили. идет партнер Старые запчасти возвращают. Все упаковано, перчаточки и не отдельное спасибо. Все в порядке, ничего нигде не покорябано. Еще раз Патрику огромное спасибо, привет ему из Цызрани. Советую осматривать мотоцикл прям в компании ПЭК, Это, конечно, если нет знакомого, потому что предъявлять, если что, будет некому. Вот наши долгожданные документы. Пришли, спустя, правда, 7 дней после того, как мотоцикл пришел. Вот, собственно, мотоцикл, а нет, вот он. То, что у них такая задержка, у них даже прописано в регламенте. Всем спасибо, до свидания.